Черная магия, Синий или красный? Вот в чем вопрос. Хотелось бы поделиться своими покупочками после фестиваля. Вот, некоторые я уже нацепила. И, в общем, вся сумка у меня заполнена всем, чем можно. Так что ее только разбирать и разбирать. Вот здесь вообще, в принципе, прищепочки, которые были куплены в ТЦ-шке. И, блин, они такие милые, что я не держалась Я взяла две пачки сразу по 150 вот что что-то еще вместе с костюмом лежит. Потому что я тут все прям совсем положила. Это вообще магнитик скота кафе. Вот. Такой яркий, прикольный. Взяла на сувенир. Фестиваль прошел слишком круто, так что мои руки были заняты моим луком, поэтому мы ничего не сняли толком. Вот, хреновенько, конечно, но что поделать. У меня осталось две штучки браслетика, которые на меня цепляли. Это тоже было куплено в ТЦшке. тут наклеечки всякие разные. На удивление, что там в ТЦ-шке такие крутые вещи, что, можно сказать, обходят аниме-магазины по-интересному. Вот такая вот длинная-длинная наклейка, которая стоит 100 рублей. какая-то стирающаяся ручка. Я ее уже использовала. В принципе, хорошо стирает. Просто милые ручки. Со всякими узорчиками. Это у меня от костюма отлепилось. Надо будет потом прилепить. Парочку, знаков, парочку значков, которые почему-то прям отличаются от наших тем, что здесь еще пластина. Какая-то пластмассовая, которая не дает иголочки совсем развязаться. Железный медальон, которого, можно сказать, я взяла последний, потому что там по геншу их было слишком мало. Это я покупала открыточку на фестивале, мне дали вместе с ней стикер. По-моему, их там два, хотя нет, вроде один. Но в него я положила кучу визитных карточек, потому что там слишком много классных было артеров. Вот, поэтому буду искать их группы и позже рассмотрю их ассортимент. Одна из артеров подарила мне вот эту вот наклеечку милую. Магниты, которые я купила в качестве сувенира для своих. Снова всякие открыточки. Снова всякие визиточки. Вот без этого я бы вообще не уехала. Это Хесус. Вот, мне повезло встретить Артера, который является художницей мода по 89-му скваду. Лето в пионерском галстике, блин. По бездарному лету, в общем. Вот еще один магнитик зоопарка. И еще один магнит на подарок. Собственно, сам билет зоопарка. Эту штуку я купила, когда мы заходили в необычный магазин для сладостей. Там было очень много интересного. Я также купила космическое питание с каким-то одноразовым пакетиком, который нагревал э, вот этот термопакет. И он был одноразовым. В общем, туда всего лишь налить воды, и пакетик каким-то образом сам нагревается. Я не знаю, что за магия. Чисто подушечка с двумя персонажами, поэтому я ее взяла. Это Бабл Ти. Снова в тц там, где я взяла ручки и прочее. Собственно, сам билет на тагучи, который с маскотом для памяти. Прикольная штучка, которая. Прикольная штучка, которую надо повесить на рюкзак. Снова всякие визитки. Глаз Бога с местного магазина. Сделан круто, но блин, э, почему-то там только и надзумовская, а это не совсем мои персы. Если бы был Кадзуха, я бы взяла анема, конечно же. Но мне на второй день фестиваля нужно было быть тартом, поэтому я взяла тупо гидры, чисто из-за этого. И пофиг, что и надзума. Сделан хорошо, но, вы мне он скоро не пригодится, когда это делаю я там, я, видимо, продам это вместе с ним. Это наклеечки от той артерки, которая рисовала Хесуса в моде. И не только его, а весь 89-й. Эти наклеечки достались мне бесплатно от художницы. И так как я за них не платила, я просто обязана рассказать о ее группе. Вот, В общем-то, ее можно найти так. Этот анонс мне кто-то выдал на фестивале, я так и не поняла, кто это был, уже забыла. Но, увы, я не скоро буду в Новосиби, так что я не смогу на такое пойти. А так, по сути, тут адрес есть. Вот, все. Номер спалила тоже. Все, минус Дэнон. Я заказала рисунок с моей художницы Но не сказать, что это прям я Потому что на фотографию мою Это вообще не смахивает Тут другие черты лица Но у нее свой стиль Поэтому все-таки прикольный рисунок Даже если не рассматривать его Как за референс моей фотографии Тут был какой-то фестиваль На который я не ходила И тут тоже мерч с ним есть Который мне подарили вот, вот так вот. Красиво, в общем-то, блестит. Снова какие-то штуки, которые у меня выпадают. гео который я себе оставлю. Потому что он прикольный. Хоть и не оранжевый, а какой-то зеленоватый, но все же... Хотя бы он гео, по моей стихии, блин. Ну, собственно, да. Три у браслетиков, которые я взяла. И себе, и под сувениры. Вот. Собственно, тут понятно, что Джунли, Кадзуха и Барбатас. Если отдельно рассматривать, то это будет выглядеть вот так. Мелодия, символа Немо и рисуночек с именем. С джунглей также. Тоже мини-рисунок, надпись, рисунок, надпись. Тут, кстати, Лира я не заметила. Ну и тут также лепесточки имя рисунок Анемо. Надпись. Вот эти открыточки мне подарила девочка, которая очень круто выступила на фестивале. И я даже, если честно, не сразу поняла, что это она. Но, блин, она рисует так же круто, как и выступает. Единственное, только жаль, что здесь нет никакой, э, можно сказать, расшифровки подписи, чтобы я в целом вообще нашла ее группу. А вот эти открыточки я купила, мне они очень понравились по такой стилистике, и такой кукольно-старенькой на русский лад. Это просто денежки, которые я раскидывала на фестивале. Я не знаю, честно, сколько я купюр раздала просто так, сколько у меня спиздили, когда я выкидывала их со сцены. Но мне все равно, мне было весело, круто, и я даже рада, что они забрали денежки со сцены. Ну и в целом все. Я бы на самом деле взяла побольше мерча, если бы знала, что я не так много буду тратиться и так. Но все же, смотря даже на это, это неплохой такой результат, остаток для памяти и физическое. И просто милые вещи, которые останутся у меня дома. Есть еще такая штучка, это не ручка. Это, короче, канцелярский нож. Такая прикольная штука, которая очень помогла мне вскрывать посылки. То есть э, она остренькая, все ок, и ей можно разрезать поверхность. Тут такой тонкий кончик, который вот, может делать кусь. Тот такой тонкий ножичек, который может делать прокол. Я взяла таких две штучки. Честно, я не знаю. Может быть, я себе две оставлю. Может быть, я ее кому-то подарю. Но в целом вещь прикольная. Главное не спутать ее с ручкой, и все будет хорошо. Ну и не забыть закрывать, конечно же. В общем, это все. Надеюсь, вам понравилось. Жалко, что да, я не сняла... Всякие штуки интересные с фестиваля. Но, блин, увы, у меня костюм не позволяет брать с собой и камеру, и лук одновременно таскать. Ну, в общем, тут немножечко хреновенько вышло. Так что пока и до новых встреч. Предлагаю еще рассмотреть визиточки, раз уж я их достала. И вот это вот именно односторонние. Поэтому я их сейчас, можно сказать, зациклила в одном кадре. И теперь буду брать понемногу двусторонние и вот так вот показывать, если кому что-то покажется интересным. Так, слишком много платочков для рыдания на сцене. Так, из-за хороших выступлений. Так. Ну, тут есть и аниме-магазины, и еще что-то. Всякие библиотеки, мастерские. Даже музыкальная студия. Это мне вручил косплеер, это я точно помню. Прямо на фестивале, я не знаю, как так произошло. Вот это вот тоже мне дал косплеер, прямо на фестивале. Вот, тоже какие-то штуки. Ну и последняя визиточка. Тоже что-то прикольное. Ну и в целом все.